всем привет с вами канал геопарк очень часто меня интересует такой вопрос а почему в этом году и ранее девятиклассники выбирают для сдачи именно угэ по географии Ну, сами выпускники говорят о том что этот предмет самый простой многие действительно так считают что географии подготовиться намного проще чем у другим предметам ну почему ну они думают и считают действительно это так, что есть возможность использовать атлас, который является универсальной подсказкой. Много тестовых вопросов с предложенными вариантами ответов. То есть можно получить более высокие баллы, потратив меньше сил на подготовку. Но, тем не менее, мои друзья, не стоит считать УГЭ по географии очень простым. Ведь для того, чтобы сдать экзамен на 5, или хотя бы на твердую четверку, выпускнику нужно хорошо потрудиться. Да, действительно, есть несложные задания, но очень часто, друзья мои, когда вы выполняете эти несложные задания, зачастую вы бываете не очень внимательны, порою не знаете, какую карту нужно открыть. Поэтому сегодня мы с вами разберем задание номер 19 и посмотрим его подводные камни. Действительно, это задание одно из достаточно простых, но его простота таит в себе некоторое коварство. Задание номер 19. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. Предлагаем вам алгоритм действий по выполнению данного задания. Первое. Вспомните, как вращается Земля. А вы знаете, что вращение Земли идет с запада на восток, то есть навстречу Солнцу, нашей замечательной звезде. Второе. Новый день, а соответственно и Новый год – наступает на территории России с Востока на Запад. Третье. Вам необходимо открыть карту. А какую? Любую могут открыть те, кто хорошо ориентируется по ней. Кто отлично, тут вообще может не открывать никакой карты и решить, ну, как говорится, на автомате. А вот у кого возникают трудности по знанию карты, лучше всего мы вам советуем открыть карту Политика административного деления Российской Федерации. Четвертое. Находим на карте нужные нам географические объекты. Это могут быть города, субъекты Российской Федерации. Мы советуем вам их отметить на карте для того, чтобы не ошибиться, так как экзамен это все-таки волнение и на таких простых заданиях нужно просто-напросто подловиться. Пятое. А теперь нам нужно определить географическое положение данных объектов с позиции размещения в направлении с востока на запад. Что же мы с вами получаем? Получается то, что первым, первыми встретят Новый год жители Хабаровского края, так как он находится восточнее двух предыдущих точек. Вторыми, кто встретит Новый год, будут жители Умской области. И последними встретят Новый год жители Республики Коми. Итак, здесь нужно быть внимательными и главное смотреть, под каким номером ваш географический объект в задании и сопоставить его с размещением на карте. При условии, что первыми встречают новый день люди, проживающие на Востоке. А на сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Я желаю вам удачи на экзамене. У вас все получится. По-другому не может быть. Успехов вам. До новых встреч. Пока-пока.